Ребятки, всем привет! Короче, из названия видео вы, наверное, уже поняли, что я хочу вам рассказать. Но я все-таки вам прям в самом начале скажу. Это видео будет посвящено тому, что я вам расскажу и поделюсь с вами своими знаниями по поводу передаточных чисел коробки передач. Главная пара, что такое. Как отличить, если вам вдруг впаривают... Точнее, если вы будете искать, там, например, дифференциал... Как его отличить легковой от, ну, от легковой машины Спасата, от транспортеровского, к примеру. Там все, в принципе, легко. И очень много будет всякой разной информации, скорее всего. Возможно, я буду вставлять фотографии из таблицы. Оставлю все ссылки на имеющиеся ресурсы у меня в описании, на калькуляторы, на таблицу с коробками передач. Но мы сегодня конкретно поговорим про главную пару. Что это такое и с чем ее едят. Ну, по крайней мере, сколько я всего знаю про нее, я вам все расскажу. Начнем. Итак, значит, я здесь немножко подготовился. Положил здесь на стол кое-какие запчасти, чтобы вам, собственно, рассказать очень интересные вещи. Итак, вот эти вот три, так скажем, детали, это от транспортера. Вот эти три детали... Это у нас спасатель. С B4, Со самой, самой скоростной коробки передач. А, она C, я уже не помню. CTN, что ли, или как-то так называют. Ну, короче, не суть. Могу, в принципе, посмотреть, но уже не буду. Итак, значит, что такое главная пара? Давайте начнем с этого. Значит, главная пара это отношение шестерен дифференциала, вот этой вот большой шестерни, к шестерне вот этой вот маленькой. Вот это вот у нас вторичный вал. Вот этот вторичный вал в сборе. Вот он, первичный вал. Прошу не путать, они разные. Видно, что, чем отличается первичный и вторичный вал, да? Вот, это первичка с пассатом. К ней мы вернемся попозже. Вот он, вторичный вал собранный. Вот он, вторичный вал, разобранный, голый, чтобы вам показать. Итак, значит, вернемся к нашим баранам. Главная пара – это есть не что иное, как отношение шестерен дифференциала вот этой большой шестерни на дифференциале, к вот этой вот маленькой на вторичном валу. На вторичном, не первичном. В коробке это все дело стоит вот так. Дифференциал, вторичный вал, и потом вот так вот стоит первичный вал. Первичный вал мы не трогаем. Просто некоторые могут еще и переспросить. О, Погоди, стой, ты не объяснил, где вторичный, где первичный. Так, разобрались. И вот это вот отношение вот этих шестерен к этой, это и есть э, главная пара. 18 раз вам повторяю. Как высчитывается главная пара? Считается количество зубьев на дифференциале, затем считается количество зубьев на вторичном валу, затем больше делится на меньше. И получается число главной пары. К сожалению, узнать, какое у вас конкретно число главной пары, вы сможете только тогда, когда разберете полностью коробку передач. Потому что ну, я, по крайней мере, сталкивался пока еще с нормальными обстоятельствами при разборе коробок передач. То есть все коробки передач, на которых написано например, CRN, DDJZ, DOG... Uh, у всех было пока внутри все одинаково. Но я их перебираю, эти коробки. То есть я делаю из них сборную солянку. То есть делаю скоростные себе коробки. Вот. И, соответственно, корпус может быть от грузовой, а внутри стоять uh, наполовину скоростная коробка передач. К этому я тоже немножко попозже вернусь, я расскажу. Значит, uh, все. Вот это вот понятно. Теперь по отличию дифференциалов uh, транспортеровского от посадковского Вот. лицо, да? То есть вы видите, дифференциал, во-первых, транспортеровский, больше по диаметру. Оно и понятно. А пассатовский меньше. Дифференциал, а, то есть транспортеровский, он выше. И у него получается вот такой есть, как как башня такая, на которой снизу стоит сначала подшипник. А затем стоит вот здесь вот шестерня а, этого спидометра и стопорное кольцо. Здесь выполнено следующим образом. Стоит сначала шестерня привода спидометра, затем стоит подшипник. То есть я этот, этот еще механизм не разбирал. Не знаю, как это тут все правильно снимается, разбирается. Но, скорее всего, наверное, есть легкое ощущение, что сначала снимается подшипник, потом вот эта вот фиговина. Хотя, может, я ошибаюсь. К сожалению, я не знаю. Здесь я точно могу сказать. Сначала ставится подшипник, затем ставится шестерня привода спидометра. Сейчас я, кстати, покажу. У меня есть она, лежит отдельно. Вот она. Вот она здесь у нас. Так, одевается она вот этими усиками, смотрите, усики эти имеют, они не на всю длину, то есть видите они какие усики. Вот одеваются они вот этой ровной стороной наверх, то есть вот так, Опа, вот так вот, чик. То есть это должно выглядеть вот так. И сверху стопорное кольцо, и готовчик. Так, ладно, это не к этому. И подшипник соответственно с одной. И с другой стороны здесь должен быть подшипник. Я их снимал, переставлял на другой. Так, конкретно вот этот вот дифференциал. Так, понятно, да? По отличиям. И, соответственно, они сверху, смотрите. Разница на лицо. Но оно прям видно, что они очень разные. Так, короче. Кстати, по поводу вот этой внутренней штуки по диаметрам. Я вот не знаю. Не, они тоже разные. Я просто думал, может быть, шестерни можно... А, типа вот эту вот шестерню снять, венец и поставить сюда, но, к сожалению, нельзя, вот это все равно внутренняя часть больше, чем вот эта шестерня. Так, короче, конкретно вот эта вот главная пара у меня, вот эта вот лежит, она грузовая. Конкретно вот это вот она у меня грузовая. Есть три вида главных пар на коробках передач транспортеровских с чулком. Прошу заметить, с чулком 0.2b. Я не говорю про коробки, которые эти э -э синхровые, либо которые уже пошли без э -э чулка, которые с подвесным подшипником на моторе 2.5, возможно 2.4, не знаю. Я говорю конкретно про 0.2b. Так, с чулком. Все, определились. Не надо мне там потом рассказывать, что вот, а ты не все рассказал. Ну, правильно не все рассказал, потому что я про что знаю, про то и рассказываю. Погнали. Есть три вида, м -м, получается, коробок передач, в принципе, с чулком. Первая это грузовая, вторая это легковая. Я ничего не перепутал легковая, потому что некоторые говорят, в смысле легковая? Так легковая это же и есть, вот она та. Нет, не та. Грузовая, легковая и скоростная. А, запомнили, грузовая, легковая и скоростная. Вот это вот конкретно дифференциал грузовой а, коробки передач. А, соотношение у нее, количество зубьев а, на дифференциале 84, а, вторичный вал... А вот здесь вот получается 17. 84,17. Соответственно, делим 84 на 17 и получаем 4,94. Это число главной пары. Дальше. Легковой дифференциал. Все такое же самое, только шестерни у нас, количество зубьев дифференциала и вторичного вала 83,18. Да, всего лишь на один зуб, казалось бы, но число получается у нас 4,611. То есть на 0,33 уже подвинулась как бы главная пара. И заметьте, разница есть. Сразу буду тогда говорить вам. Значит, на грузовой коробке передач на 3000 оборотах лично мной проверено. информация стопроцентная. 87 км в час вы едете. По GPS. Все буду говорить по GPS. То есть по телефону. Телефон ставите, там навигатор открываете, либо спидометр скачиваете. Все показывает. Вот по GPS 87 км час. Дальше. Легковая коробка передач. Легковой дифференциал. 83-18. Он у нас будет показывать 95-97. Где-то вот так вот километров в час. На 3000 оборотов. Опять-таки по GPS. Дальше. И скоростная коробка передач, скоростной дифференциал, имеет у нас количество зубьев 72-17. Не путайте с 84-17, потому что вот эти 17 зубов грузовые, они очень сильно отличаются от 17 зубьев, которые идут в скоростной коробке передач. Я сейчас померю, кстати, штангелем. Давайте прям при вас и померяю штангелем и выдам вам еще информации немножко. Получается у нас, смотрите... Так, чё, я видел диаметр 52,7, 52, но это приблизительно, опять-таки, я вам говорю, 52,7, 17 зубьев на грузовой коробке передач. На скоростной коробке передач эта цифра вырастает до 58,9, то есть 58,9 мм, то есть 59 мм, грубо говоря диаметр 17 то есть если будете себе искать вал и вам будут говорить что вот у меня есть вал на 17 зубов попросите сначала померить его э, диаметр так все решили скоростная 59 миллиметров должна быть все остальное это значит не скоростные 17 зубов так, значит, и получается, что число главной пары на скоростной коробке передач 7218 у нас является 4,235. И, соответственно, скорость при... А, я еще, кстати, забыл упомянуть, что шестерни вот эти вот все, то есть первичный и вторичный вал, остаются грузовыми. То есть даже не так, не грузовыми. Смотрите, небольшое отступление. Во всех коробках передач, кроме скоростной, то есть грузовая и легковая, вот эти шестерни не меняются. Чтобы вы понимали, не меняются, меняется только главная пара. В скоростной коробке передач она у меня тоже лежит здесь, но она не разобрана. Я бы вам показал бы. Здесь получается, ну, шестерни плюс-минус такие же, только что количество зубьев у них уже другое разное. Опять-таки, в таблице вы все увидите. ну попозже я покажу вам таблицу. Вот. И, значит, получается, что э, вот эта скорость при 3000 оборотах на грузовой и скор... легковой скор... коробке передач достигается лишь заменой дифференциала вот этого. То есть, 84... 17 это у нас грузовая, она распространена самая большая. 8318 тоже распространена, в принципе недорогие, стоит их очень много. А вот 7217 вы уже, блин, найдете, но, наверное, с трудом, потому что я очень долго искал 7217. Итак, значит, но если на той же самой грузовой коробке передач, которая была у меня, она же легковая, грузовая неважно, количество зубьев у них одинаково, не количество зубьев, а... Шестерни одинаковые, что в грузовой, что в легковой. Вот эти вот не меняются. Не надо со мной спорить, я лично все это прохавал уже. Вот. Если чисто в эту же коробку поставить дифференциал скоростной, то скорость увеличивается с этой главной пары скоростной до 105-107 км в час на 3000 оборотов. Просто лишь заменой дифференциала от грузового к скоростному мы получаем прирост в скорости в 20 км в час. То есть с 87 км в час мы уже несемся 105-107 км в час на тех же самых оборотах. 3000 оборотов. Так, здесь мы все разобрали, да, вроде все понятно. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, потому что я, естественно, сейчас могу что-то уже забыть. То есть у меня в голове много очень информации. Все понятно. Значит, смотрите, я здесь еще на бумажке выписал, чтобы вам а, запомнить это. А, по Пассатовской главной паре. Вот она получается. Ну, Но сейчас про ней тоже расскажу. Сдел... Ставьте на паузу и смотрите. Так. Получается, а, Пасатовская вот эта вот, главная пара. Здесь вот, ну, мне разобранный Пассатовский Вторичный вал получается, вот здесь получается, сколько я посчитал, 60 субьев, а там получается 19. То есть, соотношение главной пары получается 3,157. Посмотрите, у нас самая скоростная на транспортерах э, скоробка, да, скоростная, получается, ну, с чулком, естественно, 4,235. 4,235, а на пассате 3,157. То есть на единицу, то есть вообще скорость увеличивается капец, там до 150 км в час на 3000 оборотов, но это на именно на пассатовской коробке. Так, еще раз повторюсь, что вторичный вал пассата, он к дифференциалу не подойдет, то есть шестерня вот эта вот нижняя главной пары не подойдет сюда. Не говорите мне, что с пассата ставили вторичный вал и все работало. Не надо, потому что это хрень. Либо покажите мне конкретно доказательства, что это пассатовская коробка была, пассатовский вал. Разберите, покажите мне количество зубьев, которое подходит у вас к а, вот этому дифференциалу. Дальше. Еще а. информация небольшая. К сожалению, я не мог снять, точнее не смог, а не смог найти у себя снятый первичный вал от транспортера. Но вот вам интересная загадка. А не загадка, точнее интересная информация. Вот два вторичных вала стоит. Один пассатовский, один транспортеровский. Найдите, как говорится, 28 отличий. Или хотя бы одно. Не, ну одно я вам скажу. Это количество зубьев на главной паре. Блин, они одинаковые. Получается, что пассатовский вал и транспортеровский вал, шестерни, по крайней мере, вот эта вот сборка вся, которая снимается, не говоря про сам вал. Но по -по Посадка вся вот это вот одинаково один в один. Вот вверх весь один в один, что на посаде что на транспортере. Также на B3, на B4, на Тауранах, на Кадди, на... Блин, да много на чем, короче. Один и тот же вал получается. Даже крепление одно и то же. То есть, такое же крепление снизу, то оно все подходит. Вся внутрянка подходит в теории. Вот, можете даже, кстати, посмотреть. О, возможно, кстати, на пассате будет меньше вот здесь вот зубьев. Но суть в том, что, короче, вот если снять вот это вот все и поставить на транспортеровское, оно все подойдет. Но будет единственное одно, но нужно будет первичку. Получается, вот с, шесть, с этими шестернями переставлять. Вот с этими, со всеми. Потому что первичка, да, тоже неразборная. Получается, на пассате неразборная. И, кстати, наверное, первая-вторая передача имеет такое же количество зубов, я уже вон считал, такое же, как и на транспортере. Блин, нег нег нег негде мне первичку взять, посчитать. <звы> так что, если вы захотите все шестерни поставить с Passat а на транспортер, смело покупайте пассатовскую коробку, они стоят недорого. Если у вас, там, к примеру, решка пришла всем шестерням, берите спокойно все шестерни, снимайте и ставьте на свою коробку передач. Первичка, ну, к слову, точно такая же. Тоже такая же один в один на пассатах, как и на транспортерах. Единственное, что опять-таки говорю, меняйте парой. Парой. Первичку и вторичку шестерни парой. То есть первичку вы можете в принципе достать свою транспортеровскую, выкинуть, поставить пассатовскую на ее место. Но если будете переставлять шестерни с пассата на транспортер, обязательно меняйте сразу. Первичку просто так ставите, а уже шестерни, когда переставите на свой вал, ставьте туда. То есть транспортеровские с пассатовскими не ставьте, не надо рисковать. Может и подойдет, но лучше не стоит. Так, в принципе, наверное, здесь и все. Все, что знал, как говорится, рассказал. Давайте сейчас перейдем к таблицам и прокалькулируем немножко, Мы, получается, пассатовский дифференциал, к примеру. Прокалькулируем транспортеровский, грузовой, легковой и скоростной. И посмотрим, какая скорость будет при 3000 оборотов на пятой передаче с дифференциалом транспортеровским грузовым легковым скоростным и пассатовским обычным вот с коробки CRN она наверное, называется или как-то так короче. Сейчас я кстати почищу вам коробки кусок и покажу точно как называется эта коробка. Так вот значит название коробки видно. И кстати по корпусу все вот эти вот направляйки тоже подходят. Ну переключалка пассатовская она своя, но сюда встанет и транспортеровская. Либо отсюда в транспортер пассатовской ну короче сзади тоже все это внутрянка вот вся полностью то есть ну она идентична вот эта вот часть внутри вся идентична транспортеровской транспортер пассат там и поехали дальше так ну что погнали сейчас за компьютер или даже не за компьютер я вам сейчас смонтирую просто-напросто и поговорю ротом своим буду рассказывать вы будете смотреть на картинке я делаю следующее. Будем смотреть э, скоростные показатели главных пар. Буду делать стандартную резину. <coughs> Давайте вот ну, 195. -ю. Высоту профиля 65, а диаметр диска, естественно, 15. Главная пара грузовая. А, у нас будет 4. U. Точка. 94 пятая передача у нас будет сейчас посмотрим какая значит здесь как работаем как узнать да вот это вот все то есть как понять какую что сюда ставить мотаем здесь вниз и здесь смотрим свою коробку вот это вот название получается ой ой ой вот они буквы это название коробок передач вот они, названия коробок передачи. Все они, видите, 0.2B до вот, automatic GitHub до автоматических трансмиссий. Здесь у нас, соответственно, вот они есть. 0.2G коробки, есть 0.2D all road ну, типа полноприводный, насколько я понимаю. И вот 0.2B наша. У меня была коробка CCY, CCX, точнее, 0.2B вот 2,5 литра масла это второй столбик заливается в коробку вот она пожалуйста грузовая 84,17, главная пара 4,94 смотрим, пятая передача вот она 0,756 вот она первая, вторая, третья, четвертая и пятая вот 0,756 пишем 0,756, пятая 0,756 и затем чуть-чуть прокручиваем вниз и нажимаем рассчитать КПП Получается, смотрим, 3000 оборотов, 94,4 километра в час. То есть при вот этих вот показателях. Но по факту вы едете, я говорю, 87 где-то. Вот так вот, километров в час. Вот такие пироги. Дальше, если мы хотим узнать, какая скорость будет на 4 да, соответственно, мы отсюда убираем. Смотрим также здесь вашу коробку. Выбираем, вот она, 4 0 0,971, 0,971. 971, также нажимаем рассчитать и смотрим на 4 на передаче 3000 оборотов, 73 с километра, ну тут соответственно понятное дело что погрешность есть дальше смотрим на той же самой коробке грузовой, та же самая пятая передача как у меня было. то есть я менял только дифференциал, ставим скоростной дифференциал Ой, грузовой Ой, был грузовой, сейчас ставим легковой дифференциал, нажимаем рассчитать Скорость увеличилась, типа вот до вот этих показателей, ну, понятное дело, ну, 90, может даже 99, да, выехали, то есть, где-то вот такая вот скорость, погрешность, возможно, 2 км в час, и потом скоростная была коробка передач, 0,235, вот это вот, 4,235, это у нас скоростная, получается 110, ну, едешь по факту не 110, а где-то 105-107 км в час, то есть, вот так вот, так, здесь все понятно, да? можно рассчитать а, с главной парой от, к примеру, Passat B4. 3, а, так, 3, 157, понятное дело, что у Passat там совсем другие передаточные числа, но попробуем с этими получается вы будете ехать 147 км в час с этой пятой передачей с, с главной парой с дифференциалом от э, Passat ну соответственно в Т4 ее не запихнуть поэтому мы сейчас посмотрим какая на Passat коробка вот эта вот CTN э, какая у нее пятая передача и здесь в объем данные значит как это узнать заходим вот сюда в эту ссылку она тоже будет находим здесь коробку э, что это за хрень такая CTN здесь вот так вот ctn CT, CT, CT, ctn где-то здесь она будет смотрим где она у нас ctn вот она коробка ctn вот она главная пара 6019 как я говорил вот она первая вторая третья четвертая и пятая передача также видим что пятая передача 3445 как и в транспортере 3445 как узнать число получается 5 передачи нам нужен калькулятор заходим и 34 делим на 45 и получаем 0755 заходим сюда и вбиваем сюда 0755 но ну, те же самые показатели грубо говоря все вот пожалуйста 147 километров в час это самая большая самая скоростная получается коробка посадовская здесь вот указаны какие коробки я честно сказать не знаю также хочу ваше внимание обратить на первую и вторую передачу вот она первая 34 на 9 и 36 17 вторая передача заходим в транспортеровскую коробку смотрим первая 34 на 9 и также 36 17 то есть первая вторая что у транспортеровской коробки заметьте везде почти она такая же 34 9 34 9 34 9 то есть у всех коробок а, она получается одно и то же передаточное число первой второй передачи также на скоростных вот она пожалуйста диуджи коробка где она у нас вот она также 34 9 36 17 первая вторая даже на скоростной коробке такая же только Видите, главная пара 4,235 2,5 литра масла заливается Как в скоростную коробку, так и в грузовую коробку Какая у нас там у нас CCX, да, была Вот, в некоторые заливается 3 литра В полноприводную 3 литра, да, заливается То есть там еще и редуктор, видимо, какой-то масло тянет, смотрим здесь 2,7 DRH, заявляется, но это 0,2G, 0,2G мы не рассматриваем я не знаю, что это за коробка у них, видите, свое передачное число, еще быстрее, 3,944, давайте попробуем 3,944 вбить сюда, вот давайте рассмотрим, вот все коробку DQR главная пара 71,18 это, наверное, скорее всего 2,5 мотор без подвесного о, точнее, с подвесным подшипником, без чулка Опять такую информацию, я не знаю, только по 0.2Б вам могу рассказать. Смотрим. 3.944. Вбиваем сюда. 3.944. И пятая передача получается у нас 0.694. 0.694. Вбиваем. 0.694. И нажимаем рассчитать. Получается скорость 128. Ну, пускай 125 км в час будет на 3000 на пятой передаче. То есть... Вот так вот так вот вы сможете все это сделать. Здесь ссылка еще есть первая на тоже на Пасатовские вот коробки. Получается, здесь таблица есть, вот она, CT. CTN, где она, CTN, вот она, у нее и скорость, вот она, 150 на пятой передаче. То есть самая скоростная вот из всех коробок передач, это вот эта CTN, который у меня лежит. Вот, все эти ссылки, короче, есть а, в описании все делайте работайте играйтесь но не забывайте что я вам рассказывал только по коробкам 02 b то есть у кого какая коробка можете зайти по этой ссылке посмотреть у меня была джей z коробка кстати тоже это обычная легковая передачным числом 4611 8318 главная пара и вот они получаются те же самые здесь вот видите цифры нет 445 3445 то есть ну грубо говоря такая же у нее пятая передача djz как и в ccx вот она ccx 3, 4, 45, 0 756 то есть смотрим грузовая и легковая до да, коробки такие же абсолютно только получается главная пара меняется все, спасибо большое, ребятки, что смотрели, а, надеюсь, я вам все объяснил, все рассказал, если есть какие-то вопросы, естественно, задавайте, рассказывайте мне, я буду стараться ответить на все, что, на, на могу, на, на все, что смогу, я смогу ответить. Короче, задавайте вопросы, если какие-то есть, на все, что смогу, я отвечу. Спасибо большое, что посмотрели, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите свои злостные комментарии и увидимся, ребят, пока.